Очень странная группа. А, процессы то опять хомячит. Опять хомячит, друзья. Итак, мы сейчас находимся в городе Курчатов. В гостях у Евгения... Ев... Николай. Евг... Я хотел показать Евгения, но, но он убежал. Собственно, мы приехали сюда для того, чтобы открыть 100-дневку 1 марта. Вам будет интересно, все запишем на видео и выложим вам на обозрение когда-нибудь. когда-нибудь Вот Евгений вернулся. Привет. Привет. Евгений у нас курирует 100-дневку в Курчатове. Да, это какая твоя почта будет 100-дневка? Пятая. Так вот, Сайт, мог бы ты тоже разок пройти. Ну, топчик. Брусят турничок. Штанга, между прочим, с ракет. Можешь пожать с ракет? Да. И я могу. <свят> Ребят, мы с поезда, если что. Мы с поезда. И поездка была немножко тяжелой, потому что было тяжело что-то спать. Вот топит, как царь просто, да. Сразу Здесь пошло. стойку можно На топить. Сейчас я попробую одну ногу выпрямить. бы у меня так все дома, я бы тоже тренировал бы каждый день просто просыпаешься, просыпаешься и сразу на турник, сразу атакуешь брусья, атакуешь турник, разминочка, может потом еще штангу пожать, но у меня такого нет, поэтому я тренируюсь раз в неделю. В лучшем случае, может два раза в неделю. Ну, да, не да давай. Как вам? Ой, Блин, ни хрена не видно, ребят. Там просто, просто какой то ад варится на улице. Это, это весна. Новые блоки станции замещения. Курская АЭС 2 Блин, это круто, это мощно. Это очень Если бы тебе кто-нибудь сказал, что воркаут я сюда придет, ты бы поверил, ты бы не поверил, не поверил. Удивительная история, друзья. Происходит с тем, кто увлекается воркаутом И может стать и вы, так что... Погнали, погнали, погнали, Саня! Итак, 1 марта продолжается, как? Как вам затишье? Все спросил, можно ли? Это информационный центр, или что? Зачем, по-твоему, существуют информационные центры? О чем особенность этого Одинаковое количество электроэнергии будет выработано, но тут есть масса всяких ног. Смотрите, у нас работает завод, который как раз что-то из этого изжигает. Какие же там э, процессы происходят? Выработка тепла, то есть, допустим, кипение воды и отделение от него пара. Когда происходит э, перезагрузка, э, в самом зале не находится людей, не находится в специальном помещении. И там через стекло контролируют всю эту... Ну, одна и вторая очередь, я уже не буду включать. Вот он такой длинный-длинный mm -hmm. идет через mm -hmm. все, да? Почему во Франции так много <плес> атомных станций? У них атомная энергетика является одной из ведущих. Это все это все зеленые, это все зеленые. Они в Германии тоже такие, хватит топить уголь, давайте атомные станции. А потом, когда на Фукусиме была авария, они такие, хватит атомных станций, давайте, давайте топить углю. Топить уголь. Да, да. Интереснее, кто строит атомные станции в Японии. Что хорошо во всех этих штуках с атомами, они интересны. Прям, мы бы вам курчатовски показали, но это закрытая вообще вещь, поэтому я нельзя показывать. <с> Извините, ребят. Ой. МФТИ могли показать, но там не так интересно. А вот здесь мы вам показали, да? Мы же показали, мы реактор показали. Вы теперь вы знаете, как выглядит реактор. Вы теперь знаете, что можно не только становиться фотографами и блогерами, но и я ну, Реальным делом. Реальным делом, да. Так что, ребята, если вы сейчас заканчиваете школу, выбираете куда пойти. МФТИ, Мифи, МГТУ. Добавишь что-нибудь? Не знаю. Вот этот микрофон включен, знаете? И... Санек вообще четко затащил, Прям вот всю прямую линию. Прям... Огонь. Огонь. По, по, по, по, по <ids>. царски, Просто умеешь, могешь прям на телек тебя надо Сейчас, флот Да, щас, щас забудь Мы опять, где опять? Через сугробы Через сугробы, но К уверенной Поставленной цели Да? Очень странная группа Бежит, так, где кинотеатр? Ну, Спасибо. Куда идт? Ну, вс на меко, все не Я еще так в кинотеатре никогда не. Ну, мне нравится этот тряп. Сегодня в нашем кинозале большой праздник. В рамках социально-спортивного баскетбольного проекта для городов-спутников АЭС планета баскетбола «Оранжевый атом», руководителем которого является генеральный директор Центра спортивной подготовки концерта «Росэнергоатом» Сергей Фомин, состоится встреча с актерами кинофильма «Движение вверх». И та и та профессия требует максимального погружения. Ну, то есть спортсмен переживает знаете я вообще считаю, такое есть у меня сравнение и оно у меня в голове давно появилось и актеры спортсмен переживают жизнь определенную мы вернулись снова в квартиру чтобы подкрепиться второй прием пищи да как все как у фитнес-видеоблогеров второй прием пищи ребят и дальше пойдем на площадку. Я не подумал, что мы будем тренироваться на улице, поэтому... Слабак! Не приоделся, чтобы было очень ошибочно с своей стороны. Поэтому сегодня мы чисто по схеме работаем. 1, 2, 2, 2, 4 круга, 30 секунд отдыха и домой. Рубим, все, в тепло. Первый день не надо, не надо давать себе слишком большую нагрузку. Начинайте постепенно. Что намбросить, ребят? Подождать придется все равно, пока все остальные сделают. А мы почаще, может, все остальные будут делать. Так не представляешь, какие честные люди работают. Как они быстро сделают? Саня всех быстро замотивирует, да? Быстро все делаем. Так вот, слабого так вот протик, Блин. Что ты хочешь? На какие те? Нагнутые? Вообще самое крутое, что они очень длинные. Да, и отжиматься на них сторону очень круто, Перспектива. Почему-то кенгуру говорят, что нельзя такие длинные делать, мол, они у них прогибаются. Ты видишь, что что-то прогибалось? Ну, они чуть-чуть вот тут вот. Вы знаете, это... Знаете, это того стоит. Это огонь yeah. right. просто. Вот смотрите. Yeah. Смотрите, как это выглядит, когда вы топите брусья. Огонь, вы просто отжимаетесь и чувствуете энергию площадки. Вот так вот. Ну, кстати, да, вот так тоже как будто отжимания. Почувствовали энергию площадки, это очень круто. Старые советские площадки, это очень мощно. Сейчас такие не делают, это очень плохо. Пойдем к народу, уже кто-то собирается, но я думаю, еще будет больше людей. Ого! 37? 37! 37. Немало. Ну, не мало? Немало. Не, не, не, нормально. Вообще. Не, может, человек, который дает скучает, уже... Молодежи в 500. 500 городах, да? Да, мы не одни сегодня вышли на улицу, еще 557 городов. 557. Все, Видно, только что затащили огненную треньку, да, Саня? Огненную тренинг, тренируйся. Я лежу на кобе. Саня показывает упражнение. Вот, да, Топовое. И приподнял ноги вот Я дошел до того, что где-то на протяжении полчаса или часа вот так то есть. А короче, бежит, вам не вижу То есть там так делаешь, когда уже скучно там, так так, так, да так, так. То есть вообще как насрать Потом там взял, там перевернулся допустим хочешь там поясницу качать, там взял, там сделал Типа лодочку Ага, да-да-да Там по обычной да, да, да. Там В таком вот. Ну я вот так, типа, где-то Неделю, две, наверное, месяца потренил пресс и вообще вкачался нормально. Покажи, покажи пресс. Не, не пресс. Покажи, что там делал. Покажи, покажи. Я просто. О, ну отлично. Ну так. Отлично. Но при том, что сейчас вот не трениет. Пресс. Ну нормалек, да, можно, можно. Это он без программы. Это нужно. 30 дней прессы. То есть вот это вот нормально отличается. Думаю, твою мать, лучше бы я вошел в эту школу, потратил бы 2 минуты. Блин, шишка сбухла, сейчас приехал, холодным лождал. Вот, вот что значит спешка. Блин, ну со снегом, конечно, да, вытаптывали сегодня. <свят> блин, нужно было взять лишь одну лопату по-хорошему, я еще думаю, блин, ну там площадка, там же вроде бы это, открытое поле, да не может же быть, что там будет засыпано, там ветер дует, бля, по углам разносят, ну так везде обычно, по углам разносят, процентов турники будут там, их много, будут свободны. А это у тебя отжимания в плане разминки, что какие-то? Да. А что за да, особенность да. у них? Просто да, прогресс, да. нормально. Нет, и... Какой-то лихач. Вот. Вот, э -э -э. Ты билос, если Ты поговорился, если это будешь делать. Чувствуй себя дебил. С видеоблогером ты хотел сказать. Я не сказал, я не ошибся. Это менее обидный снарит, если вы не можете. Без стены, если будешь пробовать, то ты научишься столь. Если ты будешь пробовать только у стены, ты не научишься столько. Если ты будешь комбинировать. Ты научишься стойку. Но у стены там очень большие тонкости. Сейчас... Ты когда вообще в стены в Да, да. Okay. Окей. Значит, у тебя пока сейчас страх есть. Сколько примерно отжимаешься? Ну, раз 30-40. А толок? 40-50. В зависимости от того, как и по настроению, да. Ну, понятно. А подтягивать? Uh, сейчас 9. 9. Максимум? Максимум 3, 13. Рановато, конечно. Да, рановато. Ну, значит, попали. Поплавок. А Брусья за неподход твоего 15 раз mm -hmm. Ну, вокруг. можно попробовать с лягушки начать, заодно и посмотрим. Лягушка – это такая вот штука. Застоишь, вот ставишь как бы локти, упираешь в трицепс. Локти. Ну, я сейчас покажу, а потом, если что-то умкости сделаю. Ну, где-то чуть шире плеч, на ширине плеч ставишь руки, пальцы максимально, то есть, растопыриваешь, Плышь. и фишка у тебя вот здесь дала быть промежность, то есть ты стоишь только вот тут, вот не эта не часть, ладони. вот эта вот на часть, подушечках. да, на подушечках, на этой части ладони, то есть вот, то есть вот эта часть, тебя не включается, то есть когда ты стоишь на ноге, у тебя тоже если нет подкосточек, здесь у тебя ямка, то есть ты стоишь только вот здесь, а в ладошке то же самое. Пальцы растопырив, чтобы была площадь больше, то есть чем больше площадь, темостойчивее. Вот. Утираешь как бы колени в локти, поначалу это очень неприятно. Есть ощущение, ощущение, ощущение на излог. Да? Ощущение, будто тебе колени вдавливают на <сус> локти. <It's> a... <существ> то есть вот, как бы встаешь oh. и балансируешь. То есть такая легкая штука. То есть чем она полезна? Like. Ее надо хотя бы секунд 30 где делать. Она полезна тем, что ты понимаешь, как балансировать свое тело. То есть ты понимаешь, если тебя кланить вперед, ты начинаешь как бы кистями вдавливать вот так. Mm -hmm. То есть именно подушечками пальцев, то есть прям вдавливаешь вот так. Здесь как раз ковер, отлично это видно. Вот, то есть ты прям вдавливаешь. Если тебя тянет назад, ты приходишь на, ну, на заднюю часть ладони. Как там вдавливают? Блин, крутой. Ну не очень видно, что вдавливает. Очень видно, что дует. Пока сидели. И как бы колено, то есть локти идут назад. То есть не в сторону вот так, а именно назад. И как бы колено прям упирается в сам локоть. Вот, да, как бы вес. Не спеши, то есть не торопливо переводи вес эти вот кисти развернулись, как должны так да? По прямой, вот. смотри. Вот сейчас они у тебя чуть сюда вкручены, выпрями. А ты когда переходишь сюда, ты их разворачиваешь вот так, то есть держи их вот вот так. Mm -hmm. То есть так будет баланс куда больше. Mm -hmm. Ты не торопливо переводи вес. Видишь, падаешь назад, значит чуть-чуть mm -hmm. mm -hmm. больше вперед, то есть переводи. То есть, ну по ощущению, смотри, то есть там какой перерыв, как нет? То есть если тебя тянет назад, ты знаешь, что чуть-чуть дать вперед. Uh -huh. То есть как бы вперед идет из-за того, что у тебя рука то есть чуть-чуть сгибается. Вот видишь, если я как вес привел, вот. Если я не доведу, ты меня приведут назад. Если... если я переведу, меня начнет кидать вперед. Сильно. Uh -huh. Если боишься uh -huh. упасть, типа, ты можешь подушки там положить вперед. Uh -huh. uh -huh. Да, так что. прям подушки надо накидать, вторую дать. Хватит одной, дай На всякий случай. Еще. Вес, веса вперед переведи. Веса вперед больше, то есть впереди. У тебя получается, знаешь как? Ты как бы локти оставляешь на месте. Вот, то есть ты локти оставляешь на месте. Когда вперед, ты как бы локти назад вводишь. То есть делаешь вот так вот. вот. то есть, понимаешь? А ты должен локти. То есть твое определенное. Короче, угол остается один... да. То есть да он быть. Угол остается. Пердикулярно прям четко, да. То есть почти прям 90 градусов, то есть, что такая на координации, чисто на координации. Здесь силы даже почти, то есть там раз в Если сможешь отжаться в пол, то есть силы более чем достаточно. Я тебе надо больше. Больше, то есть вот координация. нет, сжимания у тебя нормально. Именно попробуй просто побольше. Вот, кстати, на руках можно будет, ну, к началу обучения, вот есть 30 секунд хотя бы, стоишь, то есть тогда да, а если нет, то пока ну, диван записывай. Давай, диван записывай. Кто? Тебя записать? Лови. Что, я просто сейчас отжимаю? Я вижу твои ноги. Может, надо. На столе были ноги. Подвыли осминой. Я буду сейчас пока отжимать разминочную еще. 300 раз. А сколько раз в одном подходим? 30. Ну, я не 300 буду, я, наверное, 120. Потому что дышаюсь. Нечем особой. Это тяжело. Я не хочу потом откачиваться. подходишь все равно 30 тысяч. Да. А че? тяжело будет конечно но У меня 4 подхода остался я думаю ох, ох как его колбасить ну я просто так прикинул мы не спали ни хрена нормально не ели с поезда поэтому не надо топить 30 Оп! сейчас ой, -ой. Ой, ой так короче сделали мы отжимания 150 повторений теперь турник это все еще разминка теперь 5 подходов на турничке по 10 повторений вот так вот поставим. Спокойненько. Главное, ну, сердечко. Добавляйте. 11 часов на, на часах. Ладно, сердечко не углубит. Спокойненько. Беремся. И десяточку. Главное, не умереть. Все, сейчас 245 отдыхаем. Еще 4 фата. Да, а да, да, да, что там да. 10 повторений. И, и идем, наконец, начинаем трение переднего виса. Ладно, попробуем. Сегодня целый день мы в Курчателе, заряжаемся. Просто я бы мы сказал, можем, радиации. Грип еще не закончился. Заряжаемся. И... Вещь, значит, опулите, вот они, брусья. Надо попробовать, смогу ли я подержать вис? Утром не Давай. мог. Но утром я не был, Да нет, я поставлю ее. Ты просто можешь постоять, оценить, оценить. Плохой, Отлично, блин. Лучше, блин, закрытую открывать. Отлично, блин. Здесь ничего не будет. Ну, почти. Ну, на максимум. Ну что, я так не удержу, это сразу броню я. Поэтому я могу с одной сейчас ногой держать. Да, тренили на сегодня. У вас может сложиться впечатление, что мы только едим. И трен тренируем. Как <толком> она и есть, да, Сань? Чем мы слушаем прекрасную музыку. Все, отдыхаем в гостях. Спасибо Жене за... <до..."> <cured> да, за гостеприимство. Здесь вообще... Топчик-топчик, а скоро на поезд, так что поедем обратно в ночь. Пора, пора возвращаться. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, добавляйте в друзья. Если вы уже подписаны на наш канал, то не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Мы постараемся выпускать их чаще. Это была команда Патриотс. Пока. Ух, я сделал так, видел, да?